Хиспект режет, не режет, но письку отрежет. Вот, короче, на речике Ку смотрим э, видос, маразма, вейпы и одноразки запретят. В этом видео хочу поговорить про Пропов... ПФ одноразок на территории одобряю. России. Почему на самом деле... Одобряю. Одобряю. И кто, возможно, за всем этим стоит? ливайтесь. А, одобряю запрет, но не одобряю такой тупейший за, блядь, запрет. Потому что школьники уже подсели на никотин. Запретишь ты вейп, они перейдут на более вредные сигареты. В любом случае. Это так работает. Если, если власть реально думает, что вот они запретят и будет все норм, нет. Лю... Конкретно если говорить про здоровье, просто те школьники, которые уже подсели на вейп а и они просто будут курить сигареты. Или еще. Хочу похуже себе под губу кидать. Себе кефир, запасайтесь селедкой, и мы с вами начинаем. О -о -о. Автор ни в коем случае не пропагандирует употребление никотина, содержащих изделия, а ролик носит сугубо информативный характер. Это так на всякий случай. Это вам похуй. Последние несколько недель Государственные Думе Российской Федерации активно ведутся разговоры о возможности на законодательном уровне запреток продажи на территории России разовых электронных сигарет. Пока закон находится только на стадии рассмотрения, и в таком статусе он будет находиться еще полтора-два месяца. Официальная причина, почему хотят запретить вейпы однораски это популяризация всего вышеперечисленного среди молодежи. А также последнее время. Ну блин, тут, знаете, в чем проблема? Как бы в теории, да, сигареты это боль, точнее, более хуевая и более такая штука. Но вот в чем проблема. Они, если запретят, то через поколение, то есть условно вот ребенок, который еще не пробовал, да, ни разу вообще, возможно, для него это сработает. То есть он не будет пыхать, он не будет на это подсаживаться и так далее. Это да, это может сработать. Но что делать уже с нынешним поколением школьников, которые уже на это подсели? Вот просто в этом вопрос. Очевидно, что такой закон... Хороший для... Вот. Да, блядь, а, а как так вообще получается, что школьникам это продают? М? Власть не подумала? Не, может быть запретить как-то продажу школьникам? Может быть как-то законодательно штраф дикий в ебенеть или закрытие нахуй полностью организации, если какая-то шарашкина вот эта будка продает вейпы школьникам? М? Может быть пожёстче законы сделать в отношении продажи этой хуйни, чтобы детям не продавали? Зачем запретить? А что делать с взрослыми людьми, которые парят вейпы и а ашкудишку? То есть для них это более безопасный способ получения... Они уже подсели, для них лучше э, ашкудишка, чем сигарета... Это ж очевидно. Они не слезут просто так. И они, может быть, и хотят. То есть это их уже взрослый выбор. Им лучше парить вейпанье, шкудишку. Ну, бредовый закон. После всех санкций на рынке вейпов в России появилось огромное количество контрафакта сомнительного содержания. И этот факт уважаемые депутаты также не могли не упомянуть. Наконец-то школьники с питскими в руках перестанут чувствуют себя крутыми. Но где-то действительно почувствовать себя крутым и без вредных привычек? Это, конечно же, в игре. Тем, как я вас подведу к своей теории, почему такой закон может быть принят на самом деле. Сначала расскажу свою историю, связанную с курением и парением, а также расскажу еще несколько интересных фактов, для того, чтобы в вашей голове yeah. сложилась общая картина. Опять же, своим рассказом автор ни в коем случае ничего не пропагандирует. Так вот, если говорить про меня, то до 18 лет я не курил ни разу. И не парил в том числе. Мак... Я тоже, кстати, вот тоже. Бля, чем-то мы с разом Я до 18 лет прям дал себе установку, что.... Вот 18 лет разрешается Тогда вот я сам себе разрешу Ну по закону Я слишком как бы слежу Ну типа следую закону Может быть кто-то скажет Ой блять Законы они бисны для того чтобы их нарушать А уф там все дела Но хз У меня почему-то вот меня так воспитали Боже быть А может быть просто мне самому проще так живется Что я типа налоги плачу Законы на идеальность соблюдаю Никогда в жизни ничего не нарушал Поэтому до 18 лет я не пробовал ни сигареты Ни алкоголь А 18 лет попробовал От алкоголя ну сразу же у меня типа ну что-то да что-то Блин, ну а нахуя мне это надо то есть я никогда вот прям жестко не бухал условно а потом вообще травоносы от водки и теперь я вообще не пью а, выпивашку кудишки... ну типа было прикольно вкусненько а потом ты просто берешь отказываешься от этого потому что тебе доктор сказал и все и тебе по типа, кайфу живется уже без них аксиум мог на какой-то тусовке несколько раз затянуться вейпом своих друзей а курить я начал только тогда когда пошел в армию именно там я на стрессе решил попробовать первую сигарету и меня настолько сильно штырило что разумеется мне захотелось испытать это ощущение еще раз а потом еще а потом, потом еще где-то спустя месяц активного курения те самые чувства мой организм испытывать перестал а зависимость осталась чисто психологическая ну Спустя полгода после моего... Вос... За месяц? Я три года парил вейпи и ашкудишку. И... Три года. И у меня зависимости никакой не было. Я просто взял и бросил, а у него за месяц. Это сигареты настолько жестко действуют, или просто маразм слабо характерно в этом плане. Штанку, когда начался еще локдаун, а курить в квартире мне не очень прихотелось, я решил пересесть на вейп, потому что у приятный вкус, много дыма, после него не нужно по 20 минут проветривать комнату, но полностью курить я не перестал. Когда мы гуляли с другом, мы постоянно пробовали разные табачные изделия. Крутили самокрутки, покупали сигарилы, пробовали более дорогие. Они что, отличаются по вкусу, что ли? Я думал, сигареты это всегда просто вкус табака и всю. Не, я знаю, там какие-то капсулы есть, но я пробовал сигареты. Сигарету с капсулой, вот этой Но, по-моему, это просто был так же никот... Ой, табак с каким-то вкусом, но всегда будет вкус табака. Когда в вейпах абсолютно разное все есть. Сигарет, например, Ричман или Чапман. А еще через год начали набирать свою популярность самые одноразки. А в особенности самый известный бренд их производящий HQD, ну или же просто народные ажки, мимо которых Ашки. я, разумеется, пройти не мог. И как только я попробовал пару вкусов, я тут же забыл как про вейпы, так и про обычные сигареты. Во-первых, одноразки более компактные и легко помещаются в кармане. Их ажкудишки не... еще вкусные пиздец. Вот конкретно вот такие вот ажкудишки, вот, которые он сейчас показывает на картинке. Моя самая любимая была с манговым вкусом. Она пиздец вкусная. Даша ненавидит манго, но для меня вот эти вот шкюдишки. Было самое вкусное, что я пробовал. Вот среди одноразочек. Вот, вот именно в такой вот кюве, она, по-моему, называется, со вкусом манго, она такая еще оранжевенькая была. Вот это самое вкусное было. Еще с яблоком пиздатая была. И с апельсином, вот именно такие маленькие. Не нужно обслуживать в отличие от тех же вейпов, максимум заряжать. Они не могут протечь, треснуть, разбиться, взорваться, перегреться и всего того, что могут вейпы. От них не так много пара, поэтому их спокойно можно парить за рулем, где-нибудь в кафешках, на улице, и при этом не привлекать к себе особого внимания. Не говоря уже о том, что пара от вейпа может вредить вашей техники, например, колонкам, если вы парите сидите за компьютером. И самое главное, что воднораски мешает. Кстати, да, кстати, да, если вы думаете, что вот вы такой крутой, сидите за компьютером и пыхаете аж кудишку, возьмите просто и проведите салфеткой или пальцем по своему окну. То есть, за заядлые вейпельщики и куриль ну, ну, короче, кто парит вей, Особенно вот где много дыма, знаете, прям конкретную бандурину, которая много пара издает. Проверьте э, свой блок питания, пожалуйста, проверьте свои кулеры, проверьте окно свое. Оно липкое пиздец будет. Я помню, когда в Красноярске жил и в Тижине жил, и в Калининграде жил. Пиздец у меня смолистая, не смолистая, а вот в эту жиже оси... овседавшей вот эта вся техника была это просто пиздец. Короче, вейперы, вей... вейперы с большим количеством пара меня поймут. Это гораздо больше аромат, поэтому вкус. Передача значительно ярче. И с этих пор я в основном парю только одноразки. Что я, конечно же, не пропагандирую, тем более среди несовершеннолетних. Теперь вкратце, как работает все вышеперечисленное. Начнем, наверное, с сигарет. Возможно, многие это слышат впервые, но в тех дешманских сигаретах, которые вы курите, будь то Винстон, парламент, собрание, Мальборо, неважно. Стоит они 100 рублей или 300, это все равно дешманские сигареты. Натурального табака, если процентов 5 наберется, это уже хорошо. Все остальное, что содержится в тушке, это табачное автор с добавлением не самых приятных веществ, в том числе Оф. и мочи. что он что-то читает об этом. Кого, блядь? Он начинает об этом рассказывать, что-то мне как-то противно даже стало. Я не знаю, меня, меня тошнит от запаха сигарет. Пробовал сигареты, не раз пробовал. За всю жизнь я, может быть, 5 сигарет скурил за всю жизнь. Это никак не сравнится с количеством машкудишек, но пробовал я их исключительно, когда был, в, в, блядь, бухущий просто пиздец. И в здравом уме, вот типа, ну вот я сижу сейчас такой, да, и мне кто-то сейчас пойдет скажет, ну давай покурим. Я такой, блядь, фу. То есть я... Типа на похуй пробовал, когда бухал, и все. <laughs> э, э, это еще хуже, но мне сигареты прям вот тошнит от них немножко. И в одной условной сигарете Мальбра содержится около 200 ядов и Не знаю, по кайфу Сиги, но меня почему-то от них прям воротит. То есть у меня запах табака вот именно бесит, пиздец. Прям неприятно. То есть я когда чувств... чувствую, как от человека табаком пахнет, или когда на улице кто-то вот курит, и я рядом прохожу, я прям такой... Да, лучше башку купил. Урок канцерогенов. я ошибочно полагаю, что самое вредное вещество в сигаретах это никотин. Но если говорить про никотин в чистом Нет. виде, то само по себе это вещество не является канцерогеном и зависимости не вызывает. Содержится никотин в табачных листьях, поэтому, допустим, те же сигар. Как это э -э зависимости не вызывает? То есть получается человек, который э -э хуярит о шкудишке, он не может быть зависимый. Или че, че чумаразмы несет, помбят. А, как представляет себя свернутый табачный лист, гораздо менее вредны, чем сигареты. Но вы же все прекрасно понимаете, что сигареты из натурального табака очень дорогие, и большинство курильщиков употреблять их на постоянной основе позволить себе не могут. Поэтому курить дешевые сигареты, Мальбор или парламент, какой-нибудь с двумя кнопками. А теперь Возможно, кого-то но себестоимость пачки Мальбора составляет от силы рублей 10. И основной вред здоровью от таких сигарет, что в будущем вызывает рак легких, причиняет далеко не никотин и даже не аммиак, а те самые смолы, яды и канцерогены, которые там содержатся. И когда ты поджигаешь всю эту тараканью смесь и вдыхаешь свои легкие, это не может негативно не сказаться на твоем здоровье. А теперь поговорим про вейпы одноразки. Электронные сигареты работают по принципу кипятильника. Когда вата пропитывается жижей и с помощью нагретой спирали испаряется. Основные составляющие любой жижи для вейпов это профилено глицерин, не обязательно, но никотин и ароматизатор вкуса. Первые два компонента содержатся в любом лекарстве. Да никто. Покажите мне человека, который в здравом уме парит э, вейп без никотина. Я, я, я уверен, сейчас в чате найдутся. Я, блядь, я нахуй парю. Ну ты дурак, Ты тебе либо рано или поздно это надоест, потому что, блядь, что-то деньги тратить, нахуй, надо. Пойду лучше газировку куплю, но эти деньги также будет вкусно, если именно про вкус идет речь. Никто не парит нулевки. Что за бред? Нулевка нужна только для того, чтобы подсадить на никотиновые уже жижи. Только для этого, пацаны. Не существовало бы нулевок, если бы не было бы никотиновых, скажем так. То есть вейп в чистом виде только на нулевках быть не может он нужен только для того чтобы школьников подсадить на уже никотиновую но ну, не обязательно школьников то есть в принципе вот ты попробовал без никотина я попарю просто ради вкуса прикольно пар типа вы... а потом такой а, а, а вот ну, давай все таки с никотином попробуем и все и в чистом виде они безвредны никотин в жиже добавляется по желанию и только для крепости курильщикам нужно эта бодрость чтобы он думал что он курит обычную сигарету но основной вред от вейпов заключается в том что при испарении те самые пропиленогликоль и глицерин образуют два других вещества это формальдегид и акролеин эти два вещества являются токсичными Я оседая на их вызывают нежелательный эффект А в тех же одноразках и подавно содержится солевой никотин Который гораздо быстрее впитывается В кровь. И таким образом в этот электронок тоже присутствует, и никто этого не отрицает. Но ущерб здоровью от парения вейпов и одноразок ощутимо меньше, чем от курения обычных сигарет. Судя по попросам, люди, которые бросили курить сигареты и переселены на электронки начали на себе ощущать, как у них пропадают побочные симптомы курильщика. То есть проблемы с легкими, отдышки, головные боли, и я как раз из этого числа. Когда я полностью отказался от сигарет и пересел на одноразки, я начал ощущать себя гораздо лучше. Но опять же, вам я говорю, что ни в коем случае не нужно пробовать ни того, ни другого. -то. Не знаю, у меня единственная разница между парением и не парением заключалась в том, что я спать гораздо лучше стал. Почему об этом никто не говорит? Вот типа бросил курить, да, бросил там парень. А, я, я смотрел такие видосы, типа как бросить а, вот, И никто не говорит про то, что сон пиздец как улучшается я, я, я вообще забывал, когда парил, каково это хорошо спать То есть высыпаться, засыпать быстро и просыпаться вовремя И без каких-то головных болей Вот просто проснулся и сразу же бодрячком идешь срать идешь чистить зубки и нормально чилить, кайфовать целый день А когда паришь, тебе, не знаю, вот мне чтобы проснуться нужно было, не знаю, ну час где-то, два чтобы просто проснуться. Так как полностью безопасными электронные сигареты не являются. Из всего этого возникает логичный вопрос: почему же тогда пропаганда так сильно демонизирует электронные сигареты? Почему Госдума уже не первый год обсуждает возможность частичного липонного и запрета к Подумайте сами, табачная индустрия это уже давно потерянный многомиллиардный бизнес. И акулы, которые в нем содействованы, являются монополистами уже несколько сотен лет. И тут буквально 10 лет назад на рынок врываются вейпы и начинают массово набирать популярность среди молодежи. Молодежь больше не хочет курить обычной сигареты, потому что вы сами понимаете, отвратительное и сигарет может быть только вкус говна. И если у вас хотя бы больше пяти IQ, вы примерно понимаете, как все устроено в этом мире, а также прекрасно понимаете, что даже в развитых странах, в таком крупном бизнесе, никакой честной конкуренции нет и быть не может, то вы осознаете, что новому игроку в этом бизнесе никто не даст так просто войти и подвинуть уже укрепшихся аку. А если по-простому и без намеков, рынок вейпов и одноразок отбирает хлеб у от обычных компаний. И разумеется, последний будут за счет взяток и лоббирования интересов, влиять на законодательство, толкать ложную пропаганду, спонсировать различные исследования в ученых, которые. А я слышал наоборот, другую тему, что как бы и вейпы, и сигареты это как бы одной хуй одни компании. То есть самые крупные игроки, как бы, вот в мире вейпов тоже самые крупные игроки. Как бы разницы нету им, что ты продаешь вейпы, что ты продаешь сигареты. Где-то маржа просто больше, а где-то. Меньше. Но типа, типа, те, да, даже те же самые вейпы, там себестоимость вейпа. Но опять же, просто: вот это жижа, пропилингликоль, глицерин, когда ты это в заводских масштабах делаешь что кусок пластика, батарейка, блять, маленькая платка и жижа, и, и вата. Все. Это по цене, не знаю, по себестоимости рублей 50, блядь. Ну, не знаю, может, может быть, рублей 100 а до выходе получается одноразка за тысячи рублей. Какая-нибудь аж Дишкинг. Кто будут утверждать, что вейпы гораздо вреднее убийство меня сигарет. Только вот сколько я не пытался погуглить, что за западные ученые это доказали. Я только натыкался на имена из серии Суньхунчай. Я думаю, вы осознаете, что любые серьезные исследования не проводятся на чистом энтузиазме. Их обязательно должен кто-то проспонсировать. А несколько лет назад я даже видел какой-то новостной сюжет, где ЛДПР проводили митинги против вейпов. То есть вы понимаете всю абсурдность, да? Если вы думаете, что вейпы стали запрещать только сейчас, то я вам скажу, что палки в рынку электронных сигарет вставляются уже долгие годы, чуть ли не с момента их появления. Началось все запрета определенных видов якобы по причине повышенного содержания не. Попарить захотелось, пацаны пиздятся. Постоянно придумывают все новые и новые причины, чтобы выйти из рынка определенных производителей. А также, если вы думаете, что Россия это первая страна, где запрещают вейпы, вы очень сильно ошибаетесь. Во многих развитых странах Европы уже давно продажа электронных сигарет является нелегальной, и рынок вейпов там по факту уже мед. Приведу, в пример примеру, Турцию, страну, где я сейчас проживают. Здесь продажа электронных незаконна, и купить их можно только из-под полы в три драга. И то сомнительного качества. А Турция это одна из самых курящих стран в мире. Да и подумайте логически, вам не кажется странным, что пропаганда так сильно получилась именно против вейпов. То есть запрещать алкоголь никто не планирует, хотя по статистике каждые третье преступление в России совершается взрослым человеком в состоянии объединения, а каждое шест пьяным подростком. Запрещать сигареты, в которых яды и также никто не планирует. А вот вейпы одноразки это вселенское зло которое нужно запретить я думаю теперь у вас 2 плюс 2 идеально складывается кто стоит за всеми этими запретами и ограничениями в сфере электронных сигарет потому что если бы все государства которые вы уже запретили или собираются запрещать так сильно заботились о здоровье молодежи они бы помимо вейпов запретили как алкоголь так и сигареты но почему-то получились все только против вейпов что же на этом у меня все ставьте лайки подписывайтесь на канал и обязательно жмите. бля ролик если честно ни о чем единственное могу сказать то что мне кажется этот закон ни к чему хорошему не приведет условно ты сейчас вот школьники которые уже подсели наши книжки они просто придут на сигареты еще более вредную хуйню следующее поколение. Может быть, и меньше будет курить Но сейчас поколение, получается, будет Самое, самое потерянное Только из-за одного закона Что мрут раньше Перейдя на сигареты Но, хз, я не одобряю такой закон Я бы ужесточил наказание за то, что продают Все-таки школьникам То есть во-первых, штрафовать родителей, допустим, если... Блять, не знаю, но это же можно как-то сделать, типа, штраф родителям за неподло... неподобающее воспитание или как-то... Короче, штрафовать родителей, если их ребенок парит, как вариант. Штрафовать магазины, которые вот это продают, просто закрывать их нахуй. То есть, вот, там, не знаю, первое предупреждение, второе, там, допустим, штраф. Третий раз спалился магазин на продаже, аж кудишек детям. Хуяк с, блядь, и прикрыл его на пожизненное. Все просто закрыл нахуй и пэй запретил открывать, в принципе, этому человеку, который открыл лавку вот с этими одноразками. Ну и все. Не знаю, просто ужесточение законов, мне кажется, здесь было бы достаточнее, потому что вейпы все равно лучше, чем одноразки. Ой, блять, одноразки лучше, чем сигареты, и вейпы тоже лучше, чем сигареты. В любом случае, думаю, с этим спорить никто не будет. Поэтому зачем прямо так вот жестко запрещать? Лучше, ну, прям вообще полностью. Когда проще было бы ужесточить правила для тех, кто продает и кто дает это детям. И все.